Давайте для начала послушаем видеофрагмент в варианте со спокойной и умеренной музыкой. В данном примере мы трепетно внимаем совершенству и красоте природы. Мы наблюдаем за олененком со стороны и можем лишь умиляться происходящему. И музыка помогает нам почувствовать это. Но стоит нам поменять музыку на совершенно противоположную. Предстающая перед глазами та же картина обретает совершенно иные краски. Давайте вместе в этом убедимся. Теперь картина не столь радужна, как она показалась нам ранее. Теперь мы явно чувствуем страх и сопереживание за олененка, и даже тот факт, что мы не знаем сюжета этого отрывка. Музыка нам помогает создать в голове уже свою сюжетную линию, которая явно не сулит ничего хорошего для этого малыша. Посмотрим еще один подобный пример, но уже с комедийной музыкой. Комедийная музыка хорошо подчеркивает неуклюжесть этого олененка, что вызывает улыбки и ни в коем случае не провоцирует чувство тревоги. Но мы снова подставим кардинально другую, пугающую музыкальную зарисовку для того, чтобы вызвать противоположные чувства.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 Доккатто, спикатто, тремоло, коленьо,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 в разделе K-Switch Map. В этом уроке я расскажу вам, как при помощи того же Expression Map собрать воедино отдельные библиотеки артикуляций на примере библиотеки от компании Orchestral Tools Berlin Strings, где каждая артикуляция представлена отдельным инструментом. Мы рассмотрим два варианта, один из которых привычный и отчасти самый простой, а второй менее наглядный и не столь удобный. Зато значительно уменьшает количество открытых сэмплеров контакт. Мы уже знакомы с функциональными аспектами окна Expression Map, так что сразу приступим к составлению нашей карты. В первую очередь мы добавляем в окно инструментов контакта все необходимые нам артикуляции. Закрываем подробное отображение окна инструмента нажатием на изображение под кнопкой настройки отдельно взятого инструмента. Нам это необходимо для меньшего количества прокрутки окна инструментов контакта. Можно сделать и совсем маленькое отображение инструментов, нажав на кнопку в правом верхнем углу окна инструментов. Но так как мы не видим миди-каналы, на которые назначены наши артикуляции, мы вернемся к первому упрощенному виду инструмента. Как мы можем заметить, у нас заняты все 16 медиканалов. каналов Нетрудно догадаться, что в разных библиотеках настройки реализованы по-разному. И чтобы понять, как что-либо функционирует в различных библиотеках, не пленитесь пролистать мануал, вызвать который мы можем нажатием на выпадающее меню в правом нижнем углу необходимой нам библиотеки и выбрав раздел с мануалом, открыть его, где все будет подробно расписано. Правда, вот на английском языке. Отсюда вытекает еще один совет. Учите английский, соратники. Он нам очень пригодится в нашем нелегком деле. После того, как наши инструменты начали звучать сухо, мы добавим на каждый канал с инструментом конволюционный ревербератор Virtual Soundstage 2.0. Начнем с первых скрипок. Добавим в первую ячейку ревербератор. В левом реке назовем канал «Violence-1» и выберем цвет для удобства восприятия. Теперь расположим наши первые скрипки в пространстве. Для удобства мы можем включить схематичное изображение границ инструментов оркестра в разделе «Sitting», где на выбор нам даются несколько вариантов расположения инструментов на сцене, но нам понадобится самый первый «Orchestra Large», Располагаем первые скрипки так, как изображено на нашей шпаргалке. И так далее. Последующие действия аналогичны предыдущим.